Друзья, ну вот, собственно, и тема видео нашей. Какая снасть эффективна на Днестре в конце октября месяца? Это уже то, что нам надо. То, что мы ждали. То, зачем мы приезжали. Видишь колокольчик в нижнем правом углу? Нажимай скорее, будешь знать, что к чему. Едем мы на Днестр карпа ловить. Постараемся сегодня вас удивить. Можно просить э, на реке, забрасывать в одно место, да, ловить и ничего не поймать. А можно забросить бровку, за два часа наловить столько рыбы, хватит рыба и уехать. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале все для Клёва». Сегодня 26 октября 2019 года. Мы с Колей. Коля. Всем привет, привет, привет дорогой. Приехали на, на рыбалку, на суточную рыбалку. Сейчас да. у нас время, что у нас там? 15, 16? 4 часа. 4 часа дня, да? да? Уже скоро будет темнеть, поэтому надо срочно распаливать огонь, срочно готовить шашлыки, срочно закидывать удилища и начинать нашу рыбалку. Сегодня у нас очень интересная рыбалка. Мы сегодня будем ловить как на кормушку паук, так и на кормушку, кормушку потап. Кстати говоря, есть наличие пока в нашем магазине kluevo.com.ua. Пока есть, но в ограниченных количествах. Поэтому кому надо, проблем нет. И сегодня будет ловить еще на макушатнике. То есть у нас будет 4 удилища, 4 разных снасти и проведем батл этих снастей. Хотел бы спросить местных рыбаков, которые сегодня уже ловили. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Сергей. Сережа, расскажите, пожалуйста, как у вас пошла рыбалка? Э -э, смотрите, рыбалка так. Значит, приехал когда, поклевывал карась, тарань. Так. А вот на утро с 6 до, до 8 Э, с интервалом 7 минут, два коропа. А, ну покажите. Или... Надо опять ну, может вы... А... Не, надо, надо показать. Надо показать. Да. Ничего не хочу говорить. Так. Так, пожалуйста, для, для прессы. Так, это что у нас, таранечка? Таранечка. Ага. И два коропа. Один на два, э, два сто и второй э, кило семьсот Ну, нормально, нормально. Вот О. Моя норма Вылов. вылова. В принципе, нормально, отлично. Вот. Моя норма вылова выполнена. Мне этого достаточно, спасибо дедушке Днестру. И О. вам удачной рыбалки. Друзья, вот видите, даже слова, даже канала все для клева. Дедушка днесор и нормы вылова все со соответствует. Вот такие у нас подписчики, вот такие у нас ванберсочные люди. Да. Вот Всем так вот. тоже желаю не хвоста ни чешуи и удачной рыбалки. Все, водяному. Отлично. Супер. А Карбики на что были? Значит, все по классике: прикормка. В прикормку добавлен горох. Из этой прикормки горох на крючок. Кормушка паук, набивается, кидается, ну, что ну, у тебя получится, то и, то и кидайте. То есть подальше, да? Подальше, да. Она ага. вся, весь карп стоит там под Молдавией. Ага. Вот Ладно. такие вот дела. То есть на дальнем забросе, да? Да, на дальнем забросе. Интересно, что ловилось? Что ловилось? Ловилось... Три коробчука небольших, ага. э, штук 5 или 6 ну, лещей больших, Лещи. Ага. Да. и штук 5 карасиков, mm. и жереха. И жереха поймали? Красава! Mm. То есть вы сейчас уезжаете, место свободное, правильно? Место свободное, пожалуйста, место хорошее. Вот так вот, друзья. Казалось все бы. все чисто. Все чисто? Да. Вот. Порядок Вот, везде. Вот, учитесь. Мусор, Учи. мусор забираем с собой. А ну покажите. Пожалуйста. Давайте. Вот ага вот это вот, вот это у нас за три дня столько мусора и это вы с собой забираете да друзья учитесь вот так вот у нормальных <с людей <с забирать с собой мусор по прикормке значит будем использовать 2 пачки пилится чеснок одну пачку фруктового и подлию туда немножко ликвида запах немножко дадим гороха и клубники вот такой вот вариант посмотрим что с этого выйдет Первым делом на рыбалке это мусорный пакет. Сразу мы его ставим, чтобы даже не было мысли, чтобы куда-либо, что-либо взять и выкинуть. То есть только все в мусорный пакет. Желаю вам, друзья, то же самое. Начинать рыбалку с того, чтобы взять мусорный пакет и его где-то положить или повесить так, чтобы было удобно. Смешали мы пелец, добавили ликвид сюда. И чуть-чуть добавлю еще сыпучей прикормки фидер фишдримовской для того, чтобы привлекал рыбу из дальнего расстояния. Это будет работать поблизости, а сыпучка будет работать подальше и привлекать ее от соседа, который сидит ниже по течению. Обязательно перед рыбалкой нужно проверить, найти бровку. Ну, я не знаю, что может быть важнее, чем найти бровку. Потому что можно просидеть э, на реке, забрасывать в одно место, да, ловить и ничего не понимать. А можно забросить в бровку. За два часа наладить столько рыбы. Что хватит вот так. И уехать. Понимаете? Для этого нужно вот такое грузило. Шнур. И удилище. Все. С катушкой. У нас грузило уже упало. Начинаем искать варианты. Пробивать дно, скажем так. Вы видите, как дергается кончик? Это говорит о том, что грузила скачет по ракушкам. тук тук тук тук Когда мы нашли бровку, мы сначала отпускаем метра два и клипсуем. И проверяем еще разочек. Вот. Все. Заодно можно посчитать, сколько... Сколько оборотов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 14, 15, 16, 17, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 4, 25, 26, 27, 28. 28 hmm. оборотов. Это примерно где-то метров 25-24. Но мы точно сейчас возьмем по pushely, пробьем. Проверяем. Недалеко где-то примерно 24 метра, где-то так. Вот он. Вон, смотрите. Видите? Она прямо уперлась в бровку, она не, не, не хотела уходить. Четко. Все, друзья, когда сомнений нет, мы берем два колышка. Спортсмены специально между кулышками делают 3 метра, чтобы примерно понимать, сколько надо метров. 6, 7, вот, все. То есть 7, вот она уперлась, 7 и 40 сантиметров. Теперь мы это все дело сматываем. И на 7 и 40 сантиметров мы каждое удилище промеряем и будем кидать в одну, самую, одну и ту же самую точку. Тем самым мы точно будем знать, что мы попадаем прямо в бровь. Вы поняли? Саша, то есть мы по этому принципу те два удилища, которые будут здесь, также самомеряем и клипсуем, да? Да, мы будем клипсоваться. И, то есть ты будешь на два удилища ловить, я буду на два удилища ловить. Мы клипсуемся и ловим. То есть не отходим от удилища. Понятно. Ну, да. Если надо будет уйти, конечно, это будет проблема, если поймается карп. Это нам удилище уйдет. Ну, у кого уйдет, кто снимает себе одежду и вплавь за, за удилищем. Договорились. Договорились. Вы отходите чаще. Да, крючки, да? Опа. Добрый день. Добрый день. Тепленьким ужином. Ух ты, елки палки Класс, супер. Спасибо. Спасибо большое. Вы ловите все нормально? Да. И как? Отдых классный. Да. Да. Очень все хорошо. Чуть-чуть бы уборочки бы еще тут. Ага. Как было в субботу. На субботнике, На да? субботнике, да. Было бы вообще замечательно. Понятно. Что-то поймали? Одного карпика, пару подлечиков угу. Понятно. Спасибо огромное. Очень даже неожиданно и приятно. Слушайте. Нас уже тут кормят с колей. Да. Спасибо. Ты понял? Ты Спасибо. Что, только... сегодня день рождения, что ли? Да. тут угу. с ребятами отмечаешь? Да. 30 ну. лет о Такая класс. Дата. Ну, друзья, надо что-то подарить же, правильно? Ну, вот пару кормушек. Паук, пару кормушек Потап и крючочки. Я думаю, что будет нормальный вариант, да? Большое спасибо. Да, Очень все, приятно. ловите на здоровье. Спасибо. Думаю, думаю что получится. Все, спасибо. всего хорошего. С днем рождения. Спасибо. Короче, не начали еще... Ловить, но уже и не начали еще ловить, уже. Честно говоря, я только завтракал сегодня. Еще не обедал. Сольцо, Да, супер. Да. Ну, друзья, видите, какие у нас подписчики канала все для клёво». Умереть с голоду не дадут. Не дадут, однозначно. Подписывайтесь и вы, и вас тоже будут так угощать. Сырок, смотри. Да. Класс. И сельцо угу. Так, друзья, одно удилище мы заклипсовали, уже забросили. Коля в это время готовит костерчик для нашего шашлыка. Вот, угу. ну, смотри, классно загорелось. Супер. <свист> в принципе, не знаю, я уже поужинал. Сейчас yeah. будет еще yeah. шашлык. Ну, oh, no, no, все. Соколаду. Нет, И я реклама. такой не ем. На каждом удилище. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И вот такой кусочек? Сорок сантиметров. Yeah. И здесь клипсуем. Вот так. Есть, да. Друзья, ну вот, собственно, и тема видео нашего. Какая снасть эффективна на Днестре в конце октября месяца. То есть у нас тут вот макушатник с пружиной. Настоящий, обыкновенный макушатник, классический. И две легендарные кормушки. Это паук и потап. Они с поводком 50 сантиметров. На обоих гранулы. Здесь железный был Здесь технопуф. Посмотрим, что будет эффективно. Естественно, у нас есть еще и червь, и опарыш. Поэтому будем смотреть, какая насадка будет лучше работать. Ту и будем ставить. Вот такая наша задача. Проверить и узнать, на что сейчас дедушка Днестр щедрый. О, такой же тут уже угли нормальные, уже Коль. Уже ну, все, практически пищевую. уже. О, уже да. Так давай, елки-палки. Еще немножко. И прогрит, а потом что? На чем будем жарить шашлык? Ну что ж, друзья, 4 удилища наших заброшено. Два мукушатника. два фидера с кормушками. Вот. Коля колдует с шашлыками. Запах над Днестром развивается просто убийственный. Да, но на весь Днестр не хватит, а? Нам а, с вами поужинать хватит. Ну, достаточно. Вот. Ну и наслаждаемся. Наслаждаемся. Да, отдыхаем, красотой, красотой Днестра. И красотой. отдыхаем. Балдеем. Надеемся что-то поймать. Ну, вот так вот выглядит ужин на нашем Днестре. Коля приготовил шашлык. Красавчик. Да, сейчас еще. Хлеб, вот. Хлеб. Хлеб. Кто ест хлеб, когда есть мясо? Понятно. И вот как всегда со своей Кока-Колой. Убери ее отсюда, чтобы я ее не видел. Это, это отрава, блин. А. Кто-нибудь подальше. <с я буду пить. Ты будешь пить. Ну пей! Пока молодой еще. Да. Да. Весь мир пьет. Весь мир пьет неправильно. Нужно пить воду. Максимум чай или кофе? Да, хорошо. Ну что, друзья, у нас мы прерываемся пока да. на обед, на, на... на ужин. Вот у нас пока не клюет, потихонечку смеркается. Вот вообще у кого не слышно ни колокольчика, чтобы хоть один звенел. Так, пока мясо горячее, друзья, мы прекращаем разговаривать и начинаем кушать. Да. Приятного аппетита. Приятного аппетита и вам. Ну давай попробуй, чтобы уже знать. Как оно там? Боже! Отлично! Божественно! Мясо настолько мягкая. Да! Слушай, ты мариновал его? Конечно! Как? Это секрет! Так для подписчиков канала, здрасте! У нас никаких секретов нет! В комментариях свои рецепты пускай пишут! Ага! Будем ездить на рыбалке с подписчиками, пробовать их шашлыки! Будем сравнивать! Друзья, ну... Очень-очень мягкий получился, сочный, не зажаренный, ароматный, шикарный пишись, шашлык, пишись, шик. да. Коля, супер. У нас, друзья, уже темно, Коля, ломай светлячки, чтобы прицепить к удилищем. Да, чтобы видеть. Да, вот такие вот. Классные штучки. Вот они. Иди цепляй. О, пора вставать. Что там у нас? Уже всего Всю ночь спал чутко чтобы не проспать поклевку где-то Коля уже там что-то уже рыбачит ладно пора иметь совесть и вставать кстати друзья еще один маленький секрет для вас если возле палатки оставлять обувь нужно переворачивать Таким образом, если выпадает роса, вас не намочатся, ваша обувь. Короче, я понял, пока я спал, Коля... тут. ловил. Не хотел меня будить, смотрите, друзья. С утра. карасики такие. Хорошенькие. Вот еще один. И что там еще? И козлик. С утра у нас. Два карася и козлик. Вот так у нас начинается рыбалка, друзья. С кофе. Сейчас, наверное, и рыба клюнет. Ну, давай, клюй. Слабые поклевки. Славы? Да, конечно, слабые? Главное, что есть. Ну, друзья, за слабые поклевки. Да. И, да. За да. и за сильные. Да. И за сильные тоже. Значит, насчет прикорма места. Есть несколько моментов и нюансов. Значит, смотрите. Многие прикармливают места ракетой, да, с помбом этим. Да. Но, как я уже не раз говорил, что это все, как бы, наверх, скорее всего, неправильно. На реке, да? Да, почему? Потому что вы прикармливаете, например, даже берете параллакс какой-то, да, то есть кидаете как можно левее, чуть ли не на соседа, которые у вас слева стоит. Но все равно... Пока горох дойдет до дна, он уже будет где-то возле соседа, который стоит еще за три 4 человека за вами. То есть эффективность такого варианта прикармливания очень низкая. Значит, что я предлагаю? Я предлагаю брать удилище, да, и прикреплять к нему вот такую закормочную кормушку. Вот такая она. С нее быстро вымывается прикормка, но при этом, если ее забрасывать тоже чуть-чуть параллаксом, то есть чуть выше по течению, она нормально ложится на то место, где вы забрасываете ваше удилище, на то место. Если тоже заклипсоваться этой кормушкой и забрасывать, то, в принципе, нормально получается. Вот вам тоже один из маленьких моментов и нюансов, секретиков от YouTube-канала «Все для клево». как кофе. С булочкой душная. Берите, есть Не, я булочку не ем. Это не наш. Поправишься Я вообще хлеб не ем уже два года уже. Два года вот не ем вот это вот. Это не хлеб. Что это? Это сдоба. Ну что это такое? Это дрожжи. Это дрожжи. Это нельзя есть. Я понимаю, можно съесть лаваш какой-то, Мука и вода и соль, все не успели мы кофе попить. Коля вытаскивает таранечку небольшую. выпускаю. ее. Но все же лучше прикармливать той кормушкой, на которой вы ловите. Просто нужно чаще перезабрасывать. Вот и все. То есть можно и тем вариантом вот этой кормушкой. Но она эффективна в начале рыбалки. То есть бум-бум-бум-бум забросал. Подкормил место, потом уже взял свою кормушку, вот, и начинаешь работать ей и кормить место ей. Это будет самый эффективный вариант. Насколько я знаю, что если не работают какие-то насадки и наживки, оптимально сделать маночку. Вот я еще маночку сделал, друзья. Причем маночку на вот такой интересный крючок. крючок с пружинкой для того чтобы использовать манку нам нужен шприц можно конечно палочкой наматывать на крючок но лучше шприцом О, у нас там по да так вот как как шприц набирается манка берется вставляется со стороны поршня да и создается давление вот так вот вот вот шприц полный одеваем по поршень и все готово. Вы поняли? Чуть-чуть надавливаем на... на поршень, наматываем маночку. Ну, вот так, какая вот вот красота у нас будет. Вот. Огонь, да? Главный эксперимент, друзья, эксперимент. таранюшки нравится манка смотрите видите крючок с пружинкой опять тарань опять это манка тарань. ну красивая но у нас в одессе это не едят не то, что нам надо. да хотя в принципе если ты пиво пьешь? Нет. Я тоже. Поэтому, в принципе, нам это не надо. Шо? Опять? Угу. Карп. Трешка. Друзья, работает одна манка. Похудел немного. Что-то пока... О, Что-то он больной кот. Что больной? Пятна какие-то, не? Ну, да, я его побила в Работает пока только одна манка. Ставим уже и гранулы, и шарики шинопластовые, и червя, и опарыша, и, этого, и мотыля. Но работает только манка. Так, червяк у нас что-то клюнуло. О, друзья, так это... Вот он, это уже то, что нам надо. То, что мы ждали. то зачем мы приезжали? Вот такой лещик. Вот это он. Красота. О. Вот он, он. Октябрьский лещарик супер причем друзья хотел бы вам подсказать один момент Самое лучше девать червя чулочком вот я пробовал нанизать кусочки червя прокалывая его а вот так таким вариантом самый лучший вариант их вот он красавец Такой лещарик Ну. Коля, что не так? Тарань! Классно, ну, смотри, какая жирная, большая. И тоже на червяду, что ли. Опаньки, червячочек. Красивая, да? Не надо так брать, просто вытаскивай на леске. Вот это вот, вот самая большая ошибка, блин, всех рыбаков, вот так вот вытаскивать рыбу, блин. Вот ты сейчас порвешь губу и он уйдет. За леску нельзя брать руками. Ага. Только надо удилищем вытаскивать, понял? Понял. Там же у него губа, смотри какая тоненькая. А он держался тут. Хорошо, да? Нет. Повезло, что не оторвался. Ну вот видишь, вот тебе просто повезло. экземпляр. друзья еще одна красивая траничка с прической О, какая красотуля лучше клють сейчас на червя вот червь пока лучше всего поэтому мы все снасти забросили на червячка так вова что там у тебя показываю вот такие вот два, это два карпуши, да очень хорошая угу. Поводочек? Поводочек это я чуть передел, потому что это то, что вы мне подрели. Ага. Два стопорка? Да. И между вот, ними? Чуть -чуть. Ага. Чуть ушел. Все понятно. Два карпуши. Ну, один такой нормальный, а второй мелковастый, да? Вот. Это да. карпик, он маленький. Ага. И он должен вырасти. Правильно. привести нам хороший улов. Красавчик. Вот, друзья, и вы отпускаете рыбу. Отпускаете маленькую и вот поймаете вот, хотя бы вот таких вот. И то можно и больше. Ну да. Чтоб прос? Супер. Ну вы поняли, да, друзья? С кормушкой паук ребята ловят. Друзья, пока я Вову снимал, Коля очередной раз поймал леща. Мне вспомнился анекдот, когда маленький мальчик мадикнулся при маме, когда-то очистила карасей, и впервые получил леща карасем. Что там, Коля? Таранюшечка? Да. На черечка. Да. Понятно, причем еще даже не успела вымыться наша прикормочка. Да, такая таранюшка. Друзья, если у нас не клюет, что мы делаем? Догадались, да? Готовим кашку. изюмчиком видите М -м -м. красота главный секрет овсянки заключается в том что нужно сразу же помыть кастрюльку после, после того как вы сварили кашу потому что если она засыхает это потом адски трудно сделать наш завтрак на днестре готов вы готовы на него посмотреть пожалуйста медик с кашкой с изюмчиком яйца Блин, люди декут, Сыр, зелень, овощи и вчерашнее мясо. Друзья, но ну вчера такое было вкусное, когда было горячее. Сейчас, конечно, холоденькая. Нормально. Нормально? Пойдет. Ну, ладно. Коля, приятного аппетита. С чего начнем? Приятного аппетита. Ну, с каши, с чего же начнем? Да? Ну, давай, все с кашей, давай. Бери, вот это твоя. Это моя, да? Да, там больше просто меда. А -а -а. Я себе поменьше медика ложил. Ну давай, оно ну, зацени. Сейчас попробуем. Ну давай. Что скажешь? Отличная каша. Да? Овсянка, да, то, что надо. Ну вот, друзья, с утра, чтобы как раз желудок завелся на целый день. Вот каша, овсянка, как раз то, что доктор прописал. Друзья, и вам советую. Ооо! Вечной монстр. Вот такой вот. Красовелла. У нас сегодня Коля по отпусканию <смех> раков и рыбы. Да. Давай. Огонь. Красавец. Его и не видно. Ничего страшного. Он найдет дорогу. <смех> Коля. Что там Коль? Карась! Карась. Слушай! О, О. Да, на макушатник, друзья! И на гранулу, на гранулу. Красава. Аккуратно смотри. Аккуратно. Кто там? Лещинский. Подлещик. Хорошенький. А красавчик. За последних, не знаю, 5-6 дней впервые вышло солнце. Все время было туманы, сырость какая-то, слякоть непонятная. Но ветра не было. А сейчас вышло солнышко. И такое ощущение, как будто начало марта месяца, да, Как будто весна только начинается, а не осень заканчивается. Да. Было бы классно, если бы так было. Да. Друзья, ну я уверен, что у вас с каналом Все для Клюва всегда в душе весна. Поэтому смотрите наши видео, не забывайте нажимать колокольчики, подписываться на канал, подписываться на канал ставить, лайки, ставить лайки, да, да, да. Да, пишите, я всегда всем отвечаю. Поэтому будет приятно знать ваше мнение о наших рыбалках. Вот у нас поклевочка какая-то очередная. И вон там поклевочка. Короче, надо вытаскивать. Хватит хватит уже кофе пить. И подлещик на гранулу, смотрите. Весь прически. Подлещик, подлещик, хорошенький, хорошенький, вот такие а -а. гранулу. значит, смотрите, еще один маленький-маленький секретик по грануле, значит, я недавно ее поменял, эту гранулу, и взял плоскогубцы, и с обоих сторон от резиночки отрезал, то есть, чтобы эта гранулка поместилась в рот рыбе, поняли, да, в пасть, то есть, я ее с одной стороны, с другой стороны чуть-чуть обрезал, когда она большая гранула, она ну, не очень охотно берет ее. Понимаете, как бы вода холодная, но уже так ровно сильно не открывается. Вот. А вот такой вариант очень перспективный. Смотри, опять же, на тот же самый. Ты видишь? Да. Тот, который я взял и обрезал. Что? Ты видишь? Да. На эту гранулу, да. которая обрезана. Вот так. Отлично, супер. Друзья, ну вот, такие у нас лещи. Четыре карасика, Ты таранечки взяли с собой. Вот. В принципе, мы довольны. Друзья, вот так вот прошла наша рыбалка с Колей. Мы классно провели время. Был шикарнейший шашлык. Да. Поймали подлещиков, таранек, карася. То есть как бы рыба есть. Но не в таком количестве, как в котором там прямо супермупер, Но нам много не нужно. Мы не торбохваты. Да? Да чему и вас призываем тоже, кстати. Да. Даже если поймали бы много, то отпустили бы и взяли с собой только 3 килограмма. По снастям работали и макушатники, работал и потап, работал и паук. Поэтому отдать какое-то предпочтение какое-то конкретное я бы не отдал. Тяжело, да. Да. А вот именно по насадке, конечно, червь Однозначно. вышел на первое место. То есть, поэтому не парьтесь, покупайте червя, насажьте на крючок. И вперед из песни у нас был пелец чеснок и фрукта на его на их основе была создана прикормка которая в принципе нормально в течение там где-то получаса размякла и превратилась в нормальную полноценную прикормку поэтому добавили мы ликвида немножко клубничного и горохового да для аромата и все классно у нас получилось главное что мы отдохнули не устали. Да, да, удовольствие получили. Погода хорошая. Так что... Погода не просто хорошая, она шикарнейшая. Весна начинается. Сегодня 27 октября, друзья. А у нас солнце. Да. И, честно говоря, мне жарко. Мне жарко вот в этой кофте. Хочется раздеться и быть в футболке. На этом заканчиваем наше видео. Если видео было полезно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну, а мы прощаемся с вами. До скорой встреч на рыбалке. До встречи. Пока. Пока-пока.